Ребятки, я отдаю Вагонир, огромный автомобиль. И между тем демонстрирую вам новую видеокамеру. Мне нужен ваш совет, ребята. Пожалуйста, оцените качество. Сейчас я выйду на улицу, там еще запишу. Соответствует ли она моим трудам и стараниям. В общем, это новая GoPro, последняя модель. Я понял, что моя старая камера непригодна для использования. Я просто заказал себе новую, пока ехал домой. Домой пришел и вот получил GoPro 11, кажется. Ну, последняя вообще модель. Так, что-то он не едет, этот, этот вагонир. Глохнет постоянно, ребят. Мне кажется, здесь топливо кончается. Yeah! Yeah! Ребят, значит, оцениваем качество и пишем в комментариях, стало лучше... Стоит ли нам стараться вместе с моим монтажником или не стоит, потому что 30 секунд записи весит 300 мегабайт, очень много. я yeah. Спасибо. Okay, thank you. Thanks for you. Thank you. welcome. Okay. Thank you very much. Thank you, have a good day. Так вот, ребят, не договорил, один автомобиль доставил, еще осталось мне доставить вон тот Kia, он пойдет чуть дальше, сейчас доеду, отдам. Мне нужно понимать, ребят, насколько э, наши старания будут оценены, действительно ли качество прям вот намного лучше, настолько, чтобы заморачиваться с этой видеосъемкой. Я вам не договорил, эта съемка, буквально 30 секунд записи, весит 300, 400, 500 мегабайт. То есть для того, чтобы отправить на монтаж эти видео, но мне потребуется много времени, плюс человеку, который будет монтировать, тоже придется очень сильно постараться, потом вывести это все 4к или там full hd или может быть это одно и то же я не знаю короче наивысшее качество стоит ли заморачиваться или качество не сильно отличается особенно это касается тех кто смотрит на больших экранах или же вам действительно нравится продолжать заморачиваться трудиться над качеством короче нужно ваше мнение а я погнал собирать и поехал выгружать следующий автомобиль и потом пойдем у нас будет с вами следующий рейс я вам покажу его но уже локально здесь около дома но хорошей бабки заработаем Сейчас возвращаемся в Майами. Там меня на аукционе ждут 5 автомобилей, которые я повезу из Майами в Майами, там буквально, я не знаю. 20-30 минут с аукциона 5 штук надо забрать нормально за них заплатят и я еще около дома оставил клиентские еще три автомобиля, которые тоже идут в майами поэтому мы с вами сейчас все эти машины соберем как раз будет 8 там 5 и 3 и поедем доставлять клиентам туда-сюда ну и в общем-то отдыхаем сегодня понедельник я решил эту неделю ребята отдохнуть может быть даже и следующий много работы в конце прошлого года много работы в начале этого в общем-то дела идут неплохо так вам скажу поэтому давайте можем себе позволить немножечко отдохнуть перевести дух так сказать ребята всем привет привет джама здорово, здорово. как ты нормально все те да вот смотрю как ты тут бегаешь. да джамику показывай, ребят как я машина забираю. значит вот мы вели данные теперь мы шлепаем с тобой куда-то по карте я такой машины где-то там пойдем взяли сразу а джамик стартер взяли нам здесь сейчас надо 5, 5, общем английский, 5 тает Corolla забрать, вдвоем нам будет побыстрее Это прямо рядом с домом, аукцион у нас недалеко Поэтому с Джамиком решили вместе быстренько собраться И потом домой в теннис сыграть, ребят У Джамика интересная история была, расскажи, пожалуйста Помнишь, с тем чуваком, который ты снимал на телефон So, this is his house This is a garage And pay attention on the clearance Clearance is 7 only But this cargo van uh has uh 7.2 this is an entrance this is that cargo that i rented this is entrance and then we go to the elevator here is elevator And this is our customer. Legally, you do not have permission to record me without my consent. So you know you can get sued if okay. you record me. So let me tell you something yeah, right yeah. now. I go to law school. Okay. If you record me without my okay. consent, I'm gonna take you to court okay. and I'm gonna sue the shit out no of problem. you. No problem. Do you understand yeah, me? I, I got it. Do not record me without my consent. I got it. Do you understand what I'm yeah. saying to yeah. you? I hey, I did it. not approve this. I did not consent to this recording. And if I take you to court, I'm gonna sue the shit out You. So okay. stop playing with me. You're more intelligent than that. You're getting U-Haul and you're charging me five hundred dollars for fucking U-Haul. You are ridiculous. That's not true. You're ridiculous. So your It's U-Haul. It's U-Haul is U-Haul okay. charging me $500 for U-Haul. Okay. That is ridiculous. All right. That is ridiculous. Okay, will it pay or I, not? Will it pay I or said not? said no. You will I not? I said no. You will not pay. No, I would not pay additional $500. I'll pay what I have on the contract. All right. Which is $1,730. And But that's all. I, I would not pay for U-Haul $500 for U-Haul okay. until I get the contract that you signed with U-Haul and I want to see it. Okay. I want to see the contract. No problem. No problem. Seven point two. This is seven. This is roof. Here is his stuff, and I would would unload, making unload here from this side, and going to the entrance. And I didn't count a uh, long carry. I didn't count. Elevator. I'm going back. Он просто не читал свой контракт. Да. Хотел по максимуму и по минимуму отдать свои кровные. Поэтому он так себе вел. Джамик работает на мувинге, возит вещи, мебель, какие-то какой-то став, короче говоря, американцам. И вот очередному американцу он привез вещи, и тот начал качать свои права. Типа, что ты. Вау. Да, 15. ты мне удавешь мой весь став, я не вижу, я говорю, ну тебе невозможно подъехать, потому что ну, моя машина не, не пройдет. Но потом все, все собственно, решил все равно, да? Да, конечно. Да, То есть деваться некуда, есть когда контракт, тогда есть. Просто я уже про это как-то раз упоминал, что должен быть четкий алгоритм действия, вот как с машинами. Да, нет, я поехал дальше, либо машину в гараж, какую куда-то отвожу, либо оплачиваю и все. Ну, примерно у вас этот алгоритм потом уже образовался, но вначале чуть-чуть, не то чтобы нервы потрепал, но время он твое потратил, да? Oh, да. Это факт, это факт. Ребята, вот так это все выглядит, то есть ты просто вбиваешь, и вот мы видите, идем, очень крутое приложение у них теперь имеется, раньше такого не было, раньше показывалась просто типа область, вот здесь где-то твоя машина, и достаточно сложно было, не всегда было просто найти, сейчас они прямо вот настолько все это сделали качественно и близко, что мы сейчас подойдем и увидим нашу Toyota Corolla, 3485 оно, да, вот это, кстати, что-то значит, я видел, что вот так один именно левый дворник поднимает, давай попробую, заведу, если не заведется, открой капот, подсоединим и поедем. Не. -а. А -а. Может быть поэтому и поднят. Вот смотри, здесь тоже поднят. М -м -м -м. А почему они поднимают? Вот здесь не поднят. Наверное, да, как раз у кого аккумулятор умер, они поднимают, оповещают, э -э -э <cordial sound> оповещают типа посторонних людей. Вообще сомнений нет никаких в этом Джамик стартере. <behaving> очень хороший. Окей. <uemmat rebellion>. <to chorale> <email> Сейчас как раз будем обгонять. Ты спрашивал, как выгонять? Вот Bravo. этот mercedes придется, если он работает. Так, сейчас посмотрим, заведется или нет. А здесь да, мне кажется, заведется. Здесь смотри, закрыт. А, закрыт, да. Закрыт, все нормально Не. -а. а все. Давай. Еще. Не прокатило. Не прокатило. корова осталось 880 mm -hmm. должен быть да похоже очень Середочек все пять новых совершенно дает корол мы выставили без пробега представляете без пробега по России 100 процентов по Америке буквально какие-то там десятки десятки миль в общем сейчас я открываю готовлю свой трейлер джама подгоняет бам бам бам бам закидываем и на сегодня свободно Мы с вами Off-Lease LLC, такая, ну типа контора, где бэушные тактики продают. Just one, yeah, oh. this one, red one, hey. yeah. Tito! Hi. Hello. You coming for drop-off? Yeah, what? just drop one car. Is yeah. only one car? Yeah, only one. Yeah, only one. Do you need the application? Yes. Okay. Hi, you can park it on the second line, but, but uh, the line but the Vendolio. Second line? Yes. Right. Thank you. Thank okay, you. thank you. We can leave key inside, right? Yes. Uh -huh. <пип> все, ребят, тачку достали. Ключа внутри оставишь? Внутри. На сетушке оставил. ну и все, погнали. The same place, не здесь. It's but this line. But В начале, начале линии. In this line. Okay, yeah. блин погода ребят потрясающая. плюс 30 градусов февраль месяц понимаете крещенские морозы елки-палки Сейчас нахожусь в Вашингтоне, прилетел сюда сегодня для того, чтобы целый день погулять, развеяться и сделать кое-какие делишки. В общем, смотрите, как будто бы это не Америка, реально. Все так спокойно, размеренно. Какой-то красивый теремок, видите, стоит. Мало машин ездит, какое-то не сильно это большое движение. Ну, Может быть, еще и район такой, где я болтаюсь неизвестно. Это ребята, мы находимся в здании Капитолия. Посмотрите. Посмотрите, какое красивое. Офигительное здание. Там какой-то митинг рядом проходит. Немногочисленный. Вон там несколько флагов. Мы сейчас тоже туда дойдем и посмотрим. В чем дело, по какому поводу люди собрались. Есть у них разрешение, У администрации взяли они соответствующие какие-то документы. О, красавчик, посмотрите. Собака какая веселая, а тоже смеется. Белли? Ох ты. Так, ребят, не сильно многочисленный митинг. Смотрите, куча видеокамер, трансляций. Hello. Дома красивые, то во что гораздо, смотрите, зелененький. Ну чуть дальше, ну, допустим, там 5 км отсюда Вот такой примерно двухэтажный там, дуплекс Или как он правильно называется Опа, опять белочка, смотрите Стоит миллион долларов Оп-оп-оп Побежал Миллион долларов за 70 квадратных метров Это вообще не дешево, так я вам скажу на вопрос не выгоде а в том что интересно экскурсию такую провести знаете на нем прямо где-то театр 8 проехать и добраться до практически до взлетной посадочной полосы все идем на посадку